Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Сегодня бизнес-завтрак. Меня зовут Роман Дусенко. У меня сегодня в студии очаровательная и невероятно интересная гостья Екатерина Леонтьева, врач и предприниматель. Катя, доброе утро. А как, Это... кстати, Екатерина, Катя, как правильные? Все равно. Катя. Катя, Катя да? Отлично, да. да. Мы се... утро, Ты наверное. там сегодня привезла немного солнца, хотя у нас в Москве стоит э, очень интересная погода, вообще уникальная погода. Я вчера слышал, за сто лет такой погоды не было теплой в Москве. Ты сейчас живешь в Севастополе. Я живу да? в Севастополе, у нас 23 градуса, солнца. Как так получилось, что вдруг вот раз и оказалась на юге, на море? Я всегда очень любила свою Казань. Я обож... обожала свой дом с видом на Кремль и всегда говорила мужу, когда мы просто ехали по улицам города, у нас такой красивый город, я никогда отсюда не уеду. И как-то таким февральским вечером, когда была не очень хорошая погода, в ленте Инстаграм я наткнулась на фото заката на море. И просто сказала мужу, а почему мы не можем в феврале поехать посмотреть на море? А может быть, можем и лето там проводить, давай посмотрим. И в тот же вечер мы посмотрели объявление про даже домов выбрали, тут же выбрали первый понравившийся нам дом, созвонили с хозяином, буквально там уже через две недели произошла сделка, ну и сначала мы переехали в апреле, ну подумали, что в сентябре вернемся обратно, но пожив два месяца, вернуться не смогли. Слушай, ну Раздак. вот мне кажется, любой муж, который любит свою жену после того, как, дорогой, а мы не можем ли смотреть заходы на море, сделать все, что угодно, чтобы своей жене сделать так, слушай, ну это, конечно, фантастично. Ну вот э, предпринимательство, да, э, в нашем понятии предпринимательство, это значит, ты впахиваешь с утра до вечера, собственно говоря, именно поэтому, наверное, существует такая парадигма, что люди мечтают открыть бизнес, настроить все и куда-нибудь от, отвалить, да, не зря же существует эта очень популярная книга «Как работать 4 часа в неделю да, там и жить счастливо под пальмой». Э, ставил ли ты себе когда-то такую цель вообще, когда ты занимался и открывал бизнес? И вообще, может быть, давай чуть-чуть вот качнём назад, а вот как ты пришла в предпринимательство? I just thought. Давайте расскажу, как все начиналось. Да. Началось все с идеи. 10 лет назад. Я просто я врач-стоматолог, практикующий врач Ты была я, работала в обычной да, какой-нибудь поликлинике? Я работала или, в там, государственной в... поликлинике у станка, это можно сказать. И у меня была цель просто открыть свою клинику. Мне очень нравилось лечить людей. Я просто хотела, чтобы в моей небольшой компактной уютной клинике они ощущали себя комфортно. А моя клиника это значит, что ты тоже продолжала бы лечить людей. Да, вот у меня была такая мечта. Я просто хотела, лечиться хотела ну, в своем какой-то в своей да, клинике в, да? просто в уютном в красивом помещении это был первый и, шаг да. вот. и так получилось <соспорядка> все так началось с одной небольшой клиники на два стоматологических кабинета я сама с утра до вечера практически работала врачом в основном ну, практически все пациенты были моим, да были еще и сотрудники но я видела что почему-то я отношусь к пациентам больше стараюсь превосходить ожидания пациентов, чем наемные сотрудники. Например, нужно открыть клинику в 6 утра, чтобы пациент ушел в аэропорт. Я Пожалуйста, приезжаю, да. открываю. Там я случайно услышала, что сын наших пациентов не любит чистить зубы, но любит пить Кока-Колу. Я не пленила, забегала в аптеку в перерыв, там купила зубную пасту со вкусом Кока-Колы, презентовала ее нашим пациентам. Ну, естественно, это поддерживала хорошие отношения. С каким-то из пациентов просто устанавливают дружеские, неформальные отношения. Ну, естественно, они рекомендовали нас родственникам, знакомым, знакомым. Но у меня всегда была мысль вот с самого начала открытия первой клиники, почему наемные сотрудники не могут относиться к клинике так же, как я сама, собственник. Ну, то есть, компании. наверное, давай поднимем этот вопрос, да. почему вообще собственник не может получить такое же отношение к клиентам и к работе, как его, сам, как его собственное? Да, вот здесь я... вопрос очевиден, потому что это мой бизнес. Да, вот когда я начинала бизнес, ну я была еще молодая, мне было там 23 года. Я всегда думала, что без меня ничего не работает. Никто лучше меня не сделает. Конечно, попробуй не приди на работу, все растащат, все Ну, Конечно, мне казалось, что администраторы, девочки на ресепшни, которые хотят сидеть в контакте и ничего не делать, которые там, если я им не скажу, позвонить пациентам, напомнить ему о приеме, они не позвонят. Ну, установки такие были. Мне казалось, что чтобы люди хорошо работали, нужно поставить видеокамеру, нужно периодически их просматривать, нужно делать замечания, придирки. То есть вот это Лишать зарплаты. Да, то есть, вот, ну, к сожалению, первые вот несколько лет моего бизнеса, ну, достаточно, я была таким руководителем авторитарным. Сколько лет вот это продолжалось, и сколько ты тратила время на свой бизнес? То есть все в свое свободное время? Четыре года я работала сама, я сама принимала пациентов, я еще и контролировала сотрудников. Буквально через год после открытия первой клиники у нас появился второй филиал. Uh -huh. То есть я уже понимала, что совмещать и прием пациентов, и оперативную текучку, на два филиала мне уже достаточно сложно, но я пыталась это сделать. То есть я по-прежнему была врачом. Да, но эмоциональное выгорание, стресс, они, конечно, Почему были привела? в этот период моими спутниками. Все работало в Работа мне нравилась, но я ну, уже, конечно, на контрасте понимаю, что я находилась в состоянии хронического стресса. <звы> Все-таки ну, тяжело было совмещать и прием пациентов. И, и самое главное, что на меня давило именно вот это вот убеждение, что сотрудники не будут работать без контроля. Еще мне почему-то казалось, что обязательно, вот если не просматривать с камеры, что врачи обязательно будут работать мимо кассы, что вот... Тут даже, опаздывать даже, на такое, работу. Такое даже убеждение, да, что... Администратор, не ведут Что произошло? Где щелчок? Вот этот в тебе какой-то произошел? Когда это все случилось, что ты решила что-то менять? Щелчок, наверное, вот такого все завтра мы работаем по-другому, конечно, такого не было. Угу. Но постепенно, мне кажется, первые изменения начали происходить у меня в голове. То есть все-таки я, ну, начала задумываться о на том, а может все-таки, ну, сотрудники могут относиться к своему бизнесу, так к моему бизнесу, так как к своему собственному? Что я могу для этого сделать? Может быть, я могу, ну, ну на самом как пример, долю какую-то дать больше там, да? Свободы, да чуть больше полномочий, то есть, ну, сотрудники-то отличные у меня были, как они от меня не сбежали. Кто-нибудь остался из тех самых первых людей сейчас в твоем бизнесе? Вот из первой клиники, за исключением двух сотрудниц, которые ушли в декрет, все вот из того… Это сколько лет они уже получается? лет назад. Десять лет назад. То есть, вот эти сотрудники, они… По-прежнему работают. Сейчас да, работу, привет, мы тогда передадим там, Да, они, может быть, смотрят наши сейчас передачи. Итак, <смех> что начало происходить, как, от чего? То есть понятно, что усталость, да? То есть, видимо, там, но ну, ты понимал, устал там, может быть, супруг там, или семья, когда ты слушай, но ну, мы тебя вообще не видим. Расскажу, что стало, пусковым фактором таким. Тут такое, ну, не совсем приятное в течение трех факторов. Во-первых, мы открыли третий филиал. Третий филиал, то есть если первые два филиала мы их открывали вот, то где с 2008-2010-2011 год. Немножко была другая экономическая ситуация. Легче было немного. Доллар стоил меньше. <социалистичные> Деревья были большие, звезды светили иначе. логические материалы стоили дешевле. Ну, оборудование, недвижимость, это было гораздо проще. Рекламные каналы работали совершенно другие. То есть, если раньше, там, в 2008 году у нас отлично работала там, печатная реклама в глянцевых изданиях или там объявления в газете бесплатных объявлений, то вот, купонные сайты тогда только начинались, вот они тоже у нас так отлично работали а тут в 2013 году я открываю третий филиал и понимаю что то что работал там 3-4 года назад для привлечения новых пациентов уже не работает людей он нет уже, да? да и он уже не выходит на самоокупаемость так же как там первый ну за первые несколько месяцев как первые два филиала в предыдущих двух филиалах у меня к тому моменту уже были управляющие угу. какого-то Возрастание финансового оборота, а деятельность управляющих я тоже не видела, только расходы на их зарплату. И самый такой момент, когда вот у меня вот этот третий филиал существует только за счет прибыли первых двух филиалов, тут 2014 год вот эта экономическая ситуация, то есть... Скакнул ну, доллар ми, Да, эти технологические материалы подорожали, цены повысить мы в два раза, естественно, не можем, пациентов стало чуть меньше, тут я планирую уйти в первый декретный отпуск, еще плюс ко всему, и в этот момент управляющий, самый первый филиал, когда мы сталкиваемся с тем, что первый филиал, за счёт, там прибыли которого существует еще и, и третий, только что открытый, она говорит, а у нас сейчас спад пациентов, а может быть мы сократим рабочее время, ну, чтобы деньги на зарплату сотрудников не тратить. Тут у меня какой-то такой был эмоциональный шок, то есть я поняла, что управляющий, он не думает о том, как увеличить оборот бизнеса, а думает о том, как сократить себе рабочее время, ну, таким образом мы потеряем вот эти вот вечерние часы, самые популярные для приема пациентов, и, ну, это уже будет шаг в никуда. То есть, мы уходим в убытки. Да, тут я уже, ну, как-нибудь такое эмоциональное решение приняла, думаю, если я уже буду экономить, то лучше я буду экономить на зарплате вот таких вот нерадивых управляющих. И ну, ты его… И вот с таким эмоциональным решением упразднила вообще в принципе должность управляющего, но для начала все таки именно вот с целью экономить на зарплате управляющего, ну и посмотреть что будет дальше. Ага. Ну, конечно, не рассчитывая. Естественно, я тогда не знала, что такое бирюзовая организация, что такое самоуправление, об этом не слышала. Нет, Но ну в школе-то у нас это... были дни самоуправления, помнишь, когда там ученики, -то... у вас не было в школе, когда ученики становились Наш... учителями? В День учителя, да, мы преподавали. У нас был у День самоуправления в, в школе всегда, да. у нас какая-то старшая десятиклассница сначала с директором, кто-то заучим, каждый выбирался какой-то предмет, учительница сидела, ты был преподавателем, по это был такой класс вообще. Ну, Что-то я такое помню, но вот в тот момент, когда я увольняла управляющих, об этом я не задумывалась Кстати, как они восприняли вот это увольнение? Спокойно? Они пони пони понимали, почему? Они вернулись потом? Ну, спокойно я, в принципе, со всеми расстаюсь ну, в хороших отношениях, но так, ну, возможно, какая-то обида осталась угу. Окей, и так обо... Про произошла экономия и это да. стало как бы запускным таким механизмом, вот. который… И тут я вижу, что помимо того, что мы просто экономим, ну, увеличиваем рентабельность за счет того, что экономим на зарплате управляющих, финансовый оборот-то растет. хотя, в принципе, ну, расходы на рекламу мы не увеличили. То есть, бизнес стал расти не с того ни с Финансовая выручка стала расти, да, я начала ну, По всем трем филиалам. Это... Да, то есть, и третий филиал, он тоже начал потихонечку, ну, тут, конечно, и фактор времени сыграл угу. роль, ну, уже… Хорошие, появились хорошие врачи, которые уже обрастали своей базой пациентов, но ну, это тоже все идет по цепочке рекомендации, пациента, не приводят с собой до следующих, но на самом деле вот так плавненько-плавненько 2014 -плавненько, год у нас был такой достаточно хороший подъем, ну и тут еще немножечко в связи с тем, что я уже стала меньше времени появляться на работе, потому что уже планировала первый декретный отпуск Следующий шаг у меня был, что я ну, поняла, что ну, на самом деле ну, часто я замечания делаю, но ну, докапываюсь я до них, попробую я вообще не критиковать сотрудников Просто То есть вот первое я... это было желание, отказ от критики Да, ну наверное первое это вот упразднение управляющих, ага. самый первый шаг, потом отказ от критики то есть я начала следовать такому правилу, я не помню, может быть, я где-то его прочитала, может быть, сама додумалась, но, наверное, и прочитала, что если хочется кого-то критиковать, отложиться на завтра. Если хочется похвалить, похвалить Прямо сегодня сейчас, обязательно. Да? То есть, да, я прям сознательно искала, за что похвалить сотрудника. Вот обязательно Кри... запретила себе усилием воли, я просто, просто запретила себе критиковать. Угу. То есть, ну, конечно, брала паузу, и то есть на следующий день в нормальном режиме мы ну, уже как-то обсуждала рабочую да. задачу. Но желание прямо сейчас вот на месте вот шашкой махнуть, ты вот да. боролась с собой. Да. То есть, поначалу боролась, потом это уже вошло в привычку. Uh -huh. В принципе, лет. В кстати, это отличная уже, практика, аб кстати, для, для дома, да? Ведь вот, твой муж был счастлив от этого. Ведь ты на нем тоже тренировалась? Да, ну, конечно, это не совсем тема программы, но вот это вот шло параллельно улучшение отношений да? с мужем. Да-да-да, вот это вот желание не критиковать, а найти, за что можно поблагодарить. Похвали? Ну, даже, да, не похвалить. Он тебе потом скорее, обратно не глядит, говорит... с тобой с тобой все нормально, там, да? Нет, ну, он он заметил заметила ты ему секрет не рассказал но больше всего я конечно заметила перемену в своем эмоциональном внутреннем состоянии то есть насколько мне стало проще тебе легче самое стало и вот тут же, наверное, произошло вот это какое-то э, повышение моего внутреннего доверия. То есть я поняла, что, ну, глупо же не доверять заранее, пока ничего не произошло, uh -huh, uh -huh. пока никто не работает мимо кассы, пока никто там не принимает каких-то своих пациентов без Бесплатно, записи, их, да, там, да. В знал, пока этого не произошло, ну, это же абсолютно неконструктивно, не доверять мы, заранее. Мы как раз боимся того, что может произойти, и как раз вот этот наш страх не доверять заранее, он никак же не уменьшает вероятность того, что это когда-то произойдет, что он, он наоборот только это увеличивает. Тут я даже вспомнила историю, как у моего мужа друг с ресторана, и как-то он просто, ну, друзья к нему заехали, он говорит, представляете, вот я сейчас с вами, я нахожусь в ресторане, я с вами разговариваю, у меня сотрудник кофе не пробили. То есть я уже, ну, поняла, что даже вот просто находиться в книге, если вот с таким убеждением, то ну, все, уже может. просто недоверие, да, но тут ну, можно до абсурда дойти, на самом деле это никак не уменьшает вероятность того, что могут такие ситуации возникать. И как-то вот постепенно у меня вот этот уровень внутреннего доверия. Ну, стал над собой работать uh -huh. в первую очередь конечно параллельно и... ты как-то себя да. развивала я ну тут я поняла что такое начать с себя uh -huh. ну, тут, вот, в полной мере ну начала вот, сознательно контролировать свои мысли то есть если на каком-то недоверии таком заранее неконструктивном, который ни от чего меня не, за, не застрахует ни от каких неприятностей я ну, начала просто себя ловить отслеживать эти, эти мысли вот работать в этом направлении. Но именно Коллектив вот заметил своей. тоже происходящие в тебе изменения. Ну, я думаю, да. То есть, конечно, вот эти вот, когда я ну, специально искала, за что поблагодарить, угу. это же я ну, делаю искренне, я не просто там какие-то придуманные причины. Это началось то, в 2014 это... году, да? Да. Что дальше? С вот. третьим филиалом. Да мы вышли на достаточно такой хороший уровень, причем потом мы купили четвертый филиал, это... который ага. уже работал год, но чей понятно... это был, да, да то есть мы да, купили его бизнес, продали, просто. нам угу. понравилось это положение, ну, конечно, я понимала, что такой суперприбыльный, хорошо работающий бизнес, ну, вряд ли, наверное, его Продадут. продали, и тем более он работал еще всего год, но коллектив там был устоявшийся и Сотрудников мы практически не меняли. Uh -huh. То есть, ну, примерно 8-85% ну, сотрудников остались тех же самых. И вот э, тут я уже сразу начала работать. Я уже была такая достаточно осознанная. Доверять умело. Это уже это 2015 или какой год? 2015-2016. Uh -huh. э, доверять уже умела, Уже... Понимала, что нужно представлять сотрудникам полномочия, что критики в моих словах действиях уже не было, уже сразу сотрудники получили полномочия ну, самостоятельно распоряжаться бюджетом, заказывать расходный материал, ну, так как то, что мы уже практиковали в предыдущих филиалах. Больше мы не меняли ничего. Мы не вклад... ну, не увеличили расходы на рекламу, угу. мы не там, закупили какое-то новое дорогостоящее оборудование, не открыли новые направления. Но вот именно за этот первый год оборот ну, вот нашего управления, поменяв только лишь вот, подход управлению, но ну, оборот значительно вырос уже практически это, в два раза. То Это, получается, к 2016 году вырос или к 17 Вот Это про новый филиал, вот, вот это новый филиалы, который мы только uh -huh. что купили, уже существующие, работающий уже с сотрудниками, вот этот филиал вырос в два раза, но отслеживала я показатели по сети клиник с 2013, ну, когда еще uh -huh. о каком самоуправлении речи не было, по 2018 год. Я, ну, для все-таки для сопоставимости результатов считала оборот на средний оборот на одно стоматологическое кресло. Mm -hmm. ну, потому что, понятно, ну, то есть все про, общий про оборот Все да. да, его сравнивать, конечно, непоказательно. И вот, вот этот вот оборот средний на одно кресло вырос в три раза. Mm -hmm. ну, то есть, понятно, тут есть, конечно, и инфляции, и все-таки то, что о нас уже больше узнают, что у врачей уже набирается база пациентов по рекомендации, но... Так uh, или иначе, да? Так или иначе, да. Но всем, ну, понятно, конечно, я не могу сказать, что это только заслуга того, что вдруг мы там стали бирюзовыми и перешли к самоуправлению, но когда... в совокупности. То есть, когда, когда появился план некий того, что ты уже строишь какую-то новую компанию, то есть, или это все-таки происходило органично, добавляя немного по какой-то там элементу, где, был ли какой-то мануал, то есть инструкция какая-то, или книга, которую, может быть, ты прочла, которая тебе открыла какие-то там правила или что-то? Книгу что я прочитала уже только в шестнадцатом году, когда uh -huh. уже два года Экспериментировали работали в этой системе, да, тут я, конечно, сразу поняла. Да, да, это действительно про нас. Uh -huh но, конечно, сознательно вот элементы самоуправления я не внедряла, это все получалось интуитивно. Ну, то есть вы собирали там, ты собрала рабочее коллектив, сказал, так все с сегодняшнего дня будете было. там заниматься так, или не так было. хорошо, Такого ну делайте, делайте, делайте, да? Все было постепенно. То есть следующий шаг после упразднения критики после того, как я себя запретила критиковать сотрудников, я ну, уже понимала уже три филиала, потом четыре филиала, конечно, сама управленческие решения я уже принимаю просто физически не смогу. Uh -huh. И просто перестала позволять сотрудникам переадресовывать мне решение На меня. проблем. Uh -huh. да. То есть я, конечно, могла помочь, посоветовать, проконсультировать, но сделать что-то за сотрудника я не, не могла, ну и принципиально не делала, даже если я понимала, что я сделаю это быстрее или даже если я понимала, что я рискую тем, что сотрудник может допустить какую-то ошибку. То есть я позволяла ошибаться, позволяла, ну это опять же тоже усилием воли, внутренней работы над собой. И ну, действительно это привело к хорошим результатам нравится людям принимать решения. То есть если у нас раньше, ну, администраторы, если раньше эта должность воспринималась как девочка на ресепшене, которая работает после окончания университета, ну, естественно, в поисках чего-то получше. Но ну, вот эта вот должность девочки на ресепшене, она воспринимает как какой-то временный момент. Но когда у них появились полномочия принимать действительно серьезные решения, они, в принципе, могли заказать новое оборудование, достаточно дорогостоящее, провести анализ поставщиков и выбрать его сами взаимодействовали с проверяющими органами. Ну, да, еще не сказала, что ну, все-таки самоуправление у нас есть, никакой иерархии не было, но все-таки как проявление доверия в визитках, в трудовых книжках у всех администраторов были написаны очень такие ну, красивые пафосные должности. там, uh -huh. исполнительный директор филиала. Это, ну, вот это, Такое было, да. Это, конечно, не и иерархия такая, что вот они над всеми командуют, но именно вот для представления себя во внешнем мире, uh -huh. для взаимодействия uh -huh. А в целом структура плоская. В целом плоская. Ты да. сказала интересную вещь по поводу проверяющих органов. Ведь в России для, всей, для большинства людей там не знаю приходят какие-то там пожарники, там, участковые, там налогов в конце концов. Говорим, а где главный? Кто тут у вас главный? Кто директор? Там, как вот здесь В лежать? России, да, есть такое. У нас хотят взаимодействовать с самым главным. С самым главным, да. да. Но мы ну, все-таки добились того, что действительно администраторы представляли наши интересы. Угу. Я представляла им полномочия. То есть с точки зрения юридических все документы. Документы подтверждали, что они здесь могли быть там, то ли Припас, в статусе директора или что-то еще. Или исполняющие да, да, обязанности, да? Делали. Ну, конечно, с некоторым проверяющим органами я лично взаимодействовал, но уже в таком режиме, вот, например, последняя проверка, мне ну, показался Роспотребнадзор, такой очень показательный пример, э, впервые звонят, ну, предупреждают о проверке на ресепшн администратору. Ну, я думаю, обычно администратор, чтобы сделал, просто переадресовал этот звонок руководителю. Конечно, да. Э, моя администратор, которая как раз появилась там 10 лет назад у нас в первой клинике, она тут же договорилась с проверяющими, что она на своей машине их забирает ну, в назначенный день, в назначенное время. Привозит всё, к всё вам. Спросила, записала. то есть ну, Она не водитель, она ну, не да, обязана да, да. была вот организовывать их доставку к нам в клинику. Ну, естественно, мне было очень приятно, что это уже, этот вопрос уже решен. Ну и, в принципе, всей подготовкой к проверке они занимались самостоятельно. Ну уже в самый непосредственный момент проверки я, конечно, приехала но все показывали со всеми документами знакомили уже сотрудники угу. а в какой момент ты поняла что ты создала нечто новое наверное все-таки уже в последние два года когда у нас еще появился пятый филиал О, уже пятый да, да? Угу. и вот что и два филиала из пяти мы купили уже работу... Других, то есть да. с, другими, с уже существующим персоналом... С уже персоналом. существующим персоналом угу. не меняли ничего, кроме вот именно подхода к управлению. Сотрудники тоже говорили, как так нас всегда так контролировали. Мы не могли из кассы взять деньги, чтобы там мощь средства купить без разрешения. Директора, бухгалтера, а тут как-то это что-то новое. Но потом, конечно, я начала писать статьи об этом, выступать на конференциях. Сотрудники тоже это все видят, читают, понимают, нуждают, действительно работает, да, им доверяют, им отправляют. Удивительная вещь. Вот смотри, мы с тобой познакомились в апреле. На конференции генеральный директор. Я недавно общался с одной девушкой, предпринимательцей очень интересной. У нее сеть детских развивающих клубов. И оказалась следующая ситуация: что учителя, они приглашали детей, у них была обязанность брать с них плату, то есть они фиксировали, что у них там три человека, а на самом деле было пять. И вот было такое, вот такое коллективное мошенничество. Вот почему вот тебе повезло, что вот как ты смогла миновать эту вроде тут же жесткий контроль и все остальное, а все равно раз чик есть момент Человек воспользуется. Почему такое, как немножко происходит? Ну, мне кажется, когда сотрудник чувствует, что он уже чувствует, что это его бизнес, он чувствует свою ответственность. Ну, как он видит хорошие отношения, ну, я просто не задумывалась об этом. Uh -huh. То есть я уже пришла, я начала искренне доверять. У меня нет доказательств, что у нас не было таких ситуаций. У меня нет там записи видеокамеры. Я просто вижу, что мы растем финансово, что у нас отличные показатели, что мне пациенты пишут замечательные отзывы, нас рекомендуют. Я просто начала фокусировать свое внимание не на том, как избежать воровства, uh -huh. как избежать коллективного мошенничества, а на том, как создавать ценности, как сделать так, чтобы наши пациенты чувствовали себя у нас еще комфортнее, чтобы им было еще более классно, и как сотрудник, как сделать так, чтобы сотрудникам было приятнее у нас работать. Скажи пожалуйста, а вот уровень зарплаты или вообще зарплаты, люди знают зарплаты друг друга? Финансовая информация у нас абсолютно открыта. Более все того, знает. Весь каждый филиал знает все об общей обороте сети клиника, обороте других филиалов, ну, соревновательного элемента между филиалами, Нет, я все-таки все старалась избегать, да? но угу. разработали мы совместно такую бонусную систему, что э, премиальные складывались из общего оборота сети, но и все-таки те филиалы, которые показали ну, наивысшие показатели в этом месяце, они получали чуть больше премии, чем остальные, но за счет отсутствия расходов на управленческий штат, за счет отсутствия управляющих, за счет отсутствие каких-то главных врачей, но все-таки зарплата у нас ну, в среднем на 20-25% выше средней рынки. Ну, то есть, ну верхняя в... граница. Все равно, получается, рынок соматологических частных клиник, я думаю, даже в Казани, при всем том, что это город-миллионник, он mm -hmm. ограничен, да, ну, то есть люди знают друг друга. И mm -hmm. вот э, на вашем рынке, я думаю, что э, вот люди хотят работать у тебя, у тебя есть постоянный спрос на то, чтобы к тебе прийти хотят. работать. Хотят. То есть, когда я даже начала много, ну, много писать вот о нашем, своем подходе в Инстаграм и в статьях, то есть часто даже у нас рекрутинг проходил через директ моего инстаграм, то есть люди сами писали, что хотят у нас работать, но текучка у нас была практически нулевая, то есть уходили либо ну, кто переезжает в другой город, либо в декретный отпуск, либо когда открытие нового филиала, угу. нужны сотрудники. То есть вот после внедрения самоуправления, если раньше у нас, вот как я говорил администраторы, это вот девочки на ресепшене, которые при первом же лучшем предложении уходили, уходили да, то сейчас ну, действительно у нас... Вот годами работает, то есть, но еще не сказала, все-таки не всем такой, такая система то подходит, есть, да, не, все, угу. не все готовы брать на себя ответственность. По моим наблюдениям, все-таки сотрудников, с которыми можно строить вот такой самоуправляемый бизнес, среди всех ну, процентов 80, но uh -huh. есть. А и вот и какой, можешь привести яркий пример того, что несовпадение по ценностям произошло, то есть вы, может быть, конфликта не было, но человек понял, что это не его. Вот расскажи, очень интересно. Был такой администратор, суперпрофессионал, который долго работала именно администратором в пластических клиниках, она идеально умеет продавать, у нее идеальный вот скрипт ты разговор с пациентами просто вот э, э, грамотная речь она ориентируется в стоматологических услугах полностью но она не смогла брать именно на себя ответственность то есть она очень сильно переживала если что-то пациент выскажет ей какое-то недовольство у нее паника ну то есть она вот э, пыталась переложить решение проблемы на меня а, на то, -то, хотелось, -то, да, то есть ей всегда хотелось чтобы кто-то другой решил за нее проблему просто вот у нее паника и боязнь брать на себя ответственность и когда она от нас уходила она именно отметила эту причину что ну я к такой ответственности все-таки не готова все-таки вам ну скорее вот э, я понимаю что у меня ну обязанности больше управляющего филиала мне угу. просто администратор я все-таки хотела бы быть просто администратором, просто администратором. а вот люди которые приходят они уже знают что у тебя такая система что им уже придется взять ответственность да, на себя я сразу об этом говорю и мы сразу обговариваем что ну Можем не подойти. Но тоже я еще не сказала о том, что следующим-то шагом при переходе к самоуправлению было то, что я уже до такой степени обнагляла, что я начала делегировать сотрудникам не только принятие всех решений, а еще и прием на работу новых сотрудников. А, кстати, Плюс как это всех. происходит? у нас появляется вакансия. Например, кто-то уходит в секрет, либо кто-то уходит в другой город, администраторы подают, ну, либо среди своих знакомых, либо как-то по рекомендации предлагают нового сотрудника. Среди пациентов тоже бывает так, что к нам какой-то пациент долго ходит, и вот они уже с ней с ним подружились. Есть у нас такие администраторы, которые раньше были нашими пациентами. И вот, как Процесс. И первичные отборы уже проводят сами администраторы. Uh -huh. Они проводят, ну, администраторы, врачи проводят собеседование. А есть какой то групповое, там, они там представляют этого кандидата, чтобы кто-то еще с ним поговорил, там, нет? Потом уже, ну, на этапе испытательного срока я просто уже знакомлюсь с этим кандидатом. Uh -huh. Но решение о том… Брать, ну, или, не брать? или не брать? Какую зарплату ставить? Есть штатное расписание? как такового нет. То есть, а... у нас есть сотрудники, которые непосредственно взаимодействуют с пациентами. Uh -huh. Администраторы, медсе... которые сидят на ресепшне, принимают звонки, ну, функции колл-центры, функции кассира, расчёты. Uh -huh. uh -huh. Есть медсестры, которые помогают врачам и следят, чтобы ну, в достаточном количестве были всегда расходные материалы. И есть врачи. И то есть, и то есть, получается, 3-4 группы разного рода специалистов, у них примерно одинаковый уровень зарплаты. Или как? вот У кого выше, у кого ниже? Как вот, как вот? У врачей какая зарплата? Всех разная? Но у всегда зарплата, ну, мне кажется, вообще на рынке частных стандартных услуг – это процент от выручки. Ну, у докторов, которые занимаются протезированием, имплантацией, конечно, зарплата повыше. У докторов, которые занимаются только Терапии, лечением, там, лечением да, да. кипломп, она может быть немножко пониже. Но все знают, что зарплата врача – это процент от выручки. То есть, это, ну, в принципе, нормально справедливо. То есть, получается, у всех врачей, Зависит ровно столько, сколько он наработал. Да. А фиксированная зарплата у тебя есть какая-то? Уже у администраторов и у медсестер оклады фиксированные, но есть еще и премиальные uh -huh. части. А у врачей фиксированная зарплата? У врачей фиксированная зарплата. То есть нет. Именно но вот это стандартная, стандартная ситуация на вы Какая стандартная выработка? Стандартная. выработка. Да. Окей, да. смотри. Ну и вот э, в какой-то момент вот, ты потихоньку внедряла, внедряла, внедряла. И первый вывод, который напрашивается, бирюзовый организаций нельзя создать одним решением. Я думаю, что да. То есть, это, это процесс. Это процесс. И этот процесс, через который ты сам должен пройти, понимая, а ты сам-то готов, потому что вот мы с тобой говорили, что ну, нас смотрят как бы, по сути, практически все, по всей стране, и может быть, кто-то сейчас сидящий в каком-то своем медицинском центре, да не неважно медицинский центр, ты говорил в Голландии и полицейские сейчас, и пилотные проекты, проект, и, и, да, да. и непосредственно и школы. Вот Первые несколько, давай превратим вот этот твой опыт, трансформируем в некий, знаешь, такой степ by степ э, в протяженности во времени, э, если человек захотел бы начать внедрять принципы самоуправления в компании. Вот с чего начинать? Ну, вот самый важный момент, вот бэкграунд, все-таки система в бизнесе уже должна быть, uh -huh. это вот однозначно, что просто какой-то стартап, и чтобы стихийно делегировать сотрудникам принятие всех решений, не создав уже работающий бизнес-процесс, мне кажется, очень сложно. Uh -huh. То есть, в любом случае, система у нас сначала появилась. То есть, но... сначала должна быть система, то есть, как да, действующая, действующая, да, действующая компания. все-таки должен действующая компания, все-таки, где, ну, процесс уже отработан, uh -huh. то есть, мы знаем, откуда мы берем. С какими поставщиками мы взаимодействуем, угу. мы знаем. Э, при, ну, э, сколько? 2-3 года действующему расход. бизнесу, как минимум, уже там, да? Я считаю, что все-таки да, так должно быть, но вот эту нашу систему все-таки мы переносили на следующие филиалы, уже ну, ее трансли... то есть уже сразу работали по бирюзовой методике. Но тут уже система внутреннего консультирования. То есть каждый новый филиал уже консультируется по всем вопросам ну, с теми филиалами, которые уже давно работают. Супер. Итак, Сидит генеральный директор в городе Саранск и говорит, так, хочу в своем магазине сделать там, не знаю, там или в клинике, там, сделать самоуправляемую организацию. Посмотрел передачу, вижу, как Катя сидит там в, на море, вижу фотографию ее в Инстаграме заката, тоже так хочу. Сказал жене, она согласна. Вот 2-3 года у меня есть. Первый мой шаг какой? все таки больше доверия и больше свободы. То есть доверие? Да. Uh -huh. И самое главное, мне кажется, это искреннее желание доверять сотрудникам. То есть, если мы просто пытаемся внедрить самоуправление, я слышал, что это работает, uh -huh. ну-ка я попробую. И вот с каким-то таким скепсисом, это, конечно, не работает, но вот я попробую, но в глубине души я, конечно, не верю, что это сработает. Слушай, вот так вот... не получится. А если вот, ну, я не знаю, вот всегда же хочется верить в то, что все хорошее, но с другой стороны, представь какой-нибудь заговор компании, все, захватили директора уволили переписали все на себя вот тебе сам про не может быть такое ну, мне кажется, куча ситуаций при даже традиционной системе менеджмента Когда это когда происходит? Может уйти ключевой сотрудник, забрать с собой базу клиентов. То и есть все... Даже ну, при любой системе управления никто от этого не страхован никогда. То есть Зачем бояться чего-то заранее, пока это не произошло? Ну, никак это не увеличивает вероятность. То есть нет, желание, нет, страх нет. от того, что тебя могут кинуть и забрать твой бизнес, при обычной системе он такой же. Конечно, у меня страхов у меня однозначно не было. То есть, более того, когда уже вот э, я вижу, что сотрудник вырастает, что он уже, ну, например, доктор, который универсал, который там отлично работает много лет, что он уже хочет, есть у него амбиции открыть свою клинику, Но uh -huh. он хочет. Я были ситуации я помогла такому доктору. То есть я не восприняла его как конкурента, мы uh -huh. это открыто обсудили, и я. То, -то есть у вас партнерская какая-то клиника теперь, э, да? Не партнерская, а просто, ну, он ушел. В свободное плавание, и я ему в этом помогла, и советую каким-то, я даже познакомила его с владельцем клиники, которая продавалась, ну, и предложила ему этот вариант. И, и там у них все получилось? все получилось? А у него теперь интересно, у него бирюзовая там клиника, или все таки стандарт, обычная? Мне кажется, сотрудники, которые уже поработали вот в такой бирюзовой системе, они понимают, что ну, это, это работает действительно. Слушай, ну, было очень Интересно, Привет. когда мы сегодня завтракали, Привет. с тобой ты сказала, твой муж в самом начале говорил: а что это уже ты уже жду твой бизнес? Какой бизнес? Классный. Открываешь бизнес, даешь номер карточки сотрудника, <связан> да, они тебе перечисляют дивиденды, да, и ничего не бизнес делаешь. Бизнес для ленивых. Березовая организация, бизнес <связан> для ленивых. Да, открываешь бизнес, и ничего не делаешь, ждешь деньги на карту. Но это, конечно, <связан> иллюзия. Да, безусловно, очень много <связан> труда вложено. То есть если так прикинуть, что твой путь занял березовой организации практически там пять лет. Да. Ну, я думаю, вот где-то через два года после вот этой вот трансформации, которые начали происходить, мы уже ну, работали полностью, можно сказать, на, при самоуправлении. Угу. Я так понимаю, ты мне сказала, что а, вот эта свобода лежания на диване с газетой или с книжкой, чтобы тебе на карточку приходили прибыли, это тебе не совсем устраивает. Ты <сcoff> решила... Все-таки однозначно у нас такого не было. Это, это иллюзия. Иллюзия тоже, да. да? То есть 4 часа у меня в неделю. Я понимаю, ну, возможно, физически это занимает, ну, не больше 4 часов в неделю. Я уже ну, занимала управление бизнесом, но вот эта вот э, работа над своим мышлением, вот эта вот осознанность, вот это доверие сотрудниками, даже когда ты видишь какую-то ситуацию, когда кажется, что здесь доверять не надо, но все-таки все равно следовать ценностям принципам бирюзового стиля управления, такая Скажи, пожалуйста, а вот какие-то стандартные системы управления, общие собрания, собрание коллектива, как это все присутствует Собрание коллектива не коллектива нечастые, но ежеквартально мы собирались. И ты тоже присутствовал? И сейчас присутствовала? Ну, сейчас скайп, скайп, телефонные разговоры, ватсап, общий чат. Но все-таки я считаю, это нужно, да, чтобы, ну, конечно, не должно у сотрудников сложиться ощущение, что, что они брошены. вообще их бросили, и что никому не интересно. Обязательно нужно позитивные подкрепления благодарность, отмечать правильные действия сотрудников, вникать в то, что они делают. Это, это обязательно нужно все-таки присутствие не физическое, но душой быть сотрудниками. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Я Очень свои интересно. Функция, все-таки, ну, думала над тем, все-таки, что, что должен делать лидер бирюзовой организации, да, я там не подписываю документы, я не слежу за расходами, я не подписываю счета на оплату, но я бы свои вот, ну, основные функции определила как, во-первых, лицо бизнеса, ну потому что действительно и проверяющие органы часто хотят взаимодействовать, uh -huh. кто у вас самый главный, пациенты тоже, то есть вот я что я не делегировала, это решение каких-то вот таких уже серьезных конфликтных ситуаций с пациентами, uh -huh. а, ну они, конечно, к счастью, возникают у... очень редко, да. Но если такая ситуация возникает, я ни в коем случае там ну, не говорю, ой, вы там бирюзовый, сами накосятили, сами решаете. <свят> все таки я понимаю, что это моя ответственность, что я создала этот бизнес. Я обязательно, ну, и лично такие ситуации решаю, разговариваю с пациентом. Ну, и, естественно, лицо, что ну, транслировать наши ценности, что я сама при взаимодействии с пациентом, при взаимодействии с поставщиками, с партнерами, но на самом деле мы следуем вот этим своим ценностям, принципам, основанным на доверии. Вот, например, такой, мы представляем рассрочку нашим пациентам. Uh -huh. Рассрочка абсолютно беспроцентная, без участия банков. Мы просто подписываем... Ну, Обычный наш внутренний договор, срок рассрочки, и даже если какая-то небольшая сумма, можем ее разделить на 6-12 месяцев. Просрочка есть? Вот, хотел сказать, как вы думаете, сколько у нас ситуации неоплаты Ноль? было за 8 лет? Одна ситуация была, когда вот старенький дедушка сделал съемный протезы, умер, и вот его жена спросила, можно ли не платить рассрочку. Мы сказали, да, конечно, можно. Больше ситуации не, было. Трестили, да, не было. это все там, да. Ну, вот это единственный случай за 8 лет, учитывая, угу. что мы там в каждом филиале по 20-30 рассрочках в месяц можем оформить. Ну, то есть, э, э, зачем вот, э, ну, мы просто выбрали доверять пациентам, ну, просто взяли это за данность, за парадигму, мы вам доверяем. Пожалуйста. И наши доверия оправдывают. Также с сотрудниками это мне кажется работает. Но скажи, пожалуйста, вот все равно бизнес любой, это ну а тем более банкир, это отчет о прибылих и убытках, отчет о движении средств, некий баланс, там прогноз оплаты. Ведь все равно вы же существуете в реальном мире, вам нужно платить аренду, зарплату, там все остальное. Вот вы как это там, есть деньги, платите зарплату, нет денег не платите зарплату или как? Все равно все стабильно. Тут мне очень нравится тоже, как йозды-блок самой известной бирюзовой медицинской компании Бюрзорг в Голландии, как он говорит: если приходит денег больше, чем мы тратим, значит, у нас все в порядке. Но, в принципе, можно сказать, что этим же мы и руководствуемся, жесткую бюджетирования у нас нет. Но, конечно, мы знаем, какие у нас статьи расходов, все обязательные платежи. То есть, если мы видим, что в каком-то филиале происходит спад что-то ну, что что-то что что происходит конечно мы подкрутить нужно. обсуждаем анализируем там, то есть ты врываешься так, что действия, такое почему так да, мало денег там в чем <свят> дело <свят> естественно то есть пока у нас есть деньги ну, мы отслеживаем как растет наш оборот все-таки ну должен он ежегодно расти как минимум там на инфляцию но у нас рост был конечно больше чем угу. 10-15 процентов последние несколько лет и ну рентабельность мы тоже отслеживаем конечно слушай есть, мне есть очень ли понравилось ли... Твоим интервью одном, я не помню, где его читал, что ты написала, что дивиденды собственнику – это такая же статья обязательная расходов, как и аренда. Конечно, как, аренда зарплаты. Как ты зарплаты, вот зарплаты. это привила, то есть, то есть, ну, в любом случае, там я не понимаю, ну, кто-то уже у вас там занимается переводом этих денег, там, бухгалтер или то, то есть, они знают, что вот, например, там, условно говоря, осталось X денег, да, из этих X, это там 0,5X, это надо дивиденды собственника. Ты, кстати, вот тоже вот интересно, а ты как владельца бирюзовой организации, ты получаешь… Дивиденды ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Ежемесячно. ежемесячно. ежемесячно да. Это больше, чем просто зарплата. Ну, то есть, там, или это позволяет тебе прям жить уже там, ну, чуть больше. Ведь мы открываем бизнес для чего? Для того, чтобы зарабатывать, да? То есть позволяешь ли ты себе зарабатывать? Это, это больше, чем зарплата, это больше, чем сдавать в аренду коммерческую недвижимость. У -у -у. То есть, это, естественно, мы тоже отслеживаем. Потому что даже если у нас помещение в собственности, естественно, мы понимаем, что если наши дивиденды сдать, да, да, да, да, меньше, чем если бы мы. Этот кабинет стоматологически сдали да, бы. да, да, да, да, да, да, да да. Это так не работает а, Скажи, пожалуйста, а ты сама ну, Продолжаешь лечить, ну, как стоматолог? Как врач? Сейчас уже нет, все таки меня, Не тянет? Тянет, честно тянет? скажу, тянет, да То, может быть какой-нибудь маленький кабинет себе открыт Вип-вип-вип ну, возможно, я подумаю об этом, потому что у меня последние пять лет все таки прошли больше... Упор был на воспитание детей. Дети маленькие, но сейчас они уже подрастают. у меня появляется Это там один декрет, времени. потом второй а, декрет, да? Да, дочке четыре с половиной, сыну два года, но сейчас они уже подрастают, у меня появляется больше энергии, потому что я живу в Крыму, там много солнца, мне нужно времени для того, чтобы выспаться. И, на самом и деле... продукты, и воздух. Ну, это действительно место силы. Смотри, осталось, как я тебе говорил, буквально две минуты. Но я знаю, ты мне сказала, что ты решила пойти и дальше. И ты хочешь серьезные изменения вообще в обществе, то есть транслировать свою бирюзовую подход, показывая тем, что можно относиться к людям по-другому. И для этого ты пошла в, в, в обычную медицинскую там службу. Какую-то там государственную, да? да. Какие и у тебя мечты? Я, я начала понимать, что ну, действительно такой подход работает, и что вот наиболее эффективные управленческие инструменты, как устранение лишней бюрократии, как отношение к сотрудникам с позиции доверия, как упражнение некоторых управленческих должностей, которые непосредственно не участвуют в взаимодействии с пациентами, вот, вот эти вот принципы, их все таки можно и нужно транслировать и на государственную систему здравоохранения. И ты веришь в это? Я в это однозначно верю, и ну, я понимаю, что что-то для этого делать я хочу. И чтобы ну, изнутри все таки посмотреть, как, ну, узнать, как устроена государственная система здравоохранения, что я могу сделать, чтобы на своем уровне что-то оптимизировать. Сейчас уже в Севастополе я работаю ну, в совершенно не государственной крупной ну, медицинской организации, многопрофильном госпитале, на абсолютно не бирюзовый, именно контролирующий непосредственно не взаимодействующий с пациентами руководящие должности. Тогда предлагаю нам с тобой что? встретиться через пару лет и посмотреть, что тебе удалось. Время, как тебе говорил, пролетело незаметно. Уважаемые друзья, сегодня я получил истинное удовольствие, потому что, во-первых, я услышал очень важные для себя вещи, потому что я постараюсь и внедряю везде, общаюсь с людьми на управление основанной ценностях. И главная ценность для тебя – это доверие. Доверие и обеспечить людям максимальный комфорт в твоей клинике. Безусловно, важная вещь – это через себя то есть ты первое что должен делать развиваться сам э, и выработать в себе желание доверять прежде чем то есть э, не доверять потому что может произойти а доверять пока не произошло а там уже разбираться не все люди могут работать в бирюзовых организациях но большинство людей готовы брать на себя ответственность принимать решения и это их драйвит больше чем постоянный контроль но что? Прекрасно. Спасибо тебе за этот прекрасный пример. Мне кажется, если бы вот мы старались двигаться в этом направлении, вот в целом, наверное, ситуация стараться меняться будет к лучшему. Сейчас в России все больше предпринимателей, которые разделяют этот подход. Я ну, очень, очень этому рада. Значит, действительно так. Спасибо, Спасибо большое, Екатерина Леонтьева. Предприниматель и врач была в нашей студии. С вами был Дароман Дусенко. Это был «Бизнес-завтрак» на Радио Метеометрик. Встретимся в следующую среду. Пока.